It's gonna be a little bit more. друзья было трудно но мы снова забрались внизу карабаш это поклонный крест самая выточка, высокая точка в этой местности вот это озеро Вильты а вот там под этой надпись, которую видать с космоса. Вон по центру машина стоит, дальше я не рискнул.